Мы с конем идем по полю, молча подождем, Тренируя силу воли, Вы никуда идем. Истерично улыбаясь, пробегает еж, Я курю, а конь не курит, конь вообще зазож. Ощущение, что творится, полная фигня, Но молчу, чтоб не тревожить мысли ход коня. Скраб и лось идут навстречу, прям по борозде, Конь, он думает о вечном, я о ерунде. Конь пытается постигнуть смысл бытия. Как бы, чтобы, чтобы, нечто бы, размышляю я. Мы с конем идем по полю. Дождик моросит. Конь вздыхает. Ну все в жопу, Вызывает такси. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не секал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик.